Всем привет, дорогие друзья! С вами Блокчен. И сегодня мы будем продолжать проходить наш любимый симулятор воры. В прошлой серии мы, получается, взломали Челика, который там коп, потому что он нас электрошокером бил. Взял, просто меня как-то увидел и ударил электрошокером. Охреневший. Получается, взломали сейф, взяли документы. У него, наверное, это какие-то какие-то документы очень важные, наверное. Государственные, ФБР, а там, может быть. Сейчас будем устанавливать микрокамера 101 вроде бы там было пока игра загружается возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое заверите чайок насыти что-нибудь что-то вы там любите всем приятного просмотра всем приятного аппетита а, ну, по моему тут а это по это самый по моему лучший дом вообще какой ремонт и нафиг это по моему самый лучший дом вообще на этой улице потому что лучше других домов нету это самый лучший самый охрененный все я отметил а, ну все на, получается надо подождать пока камера за засечет что они там делаются он куда уходит куда приходит ну окей я поехал тогда на стояночку подожду пару часиков а мой даже сутки наверное потому что мне надо знать полностью все, весь день что они там делают так то я посплю наверное до трех ночи <coughs> или до 6 утра следующего дня давайте да так и сделаем в принципе до 4 утра? Давайте до 4 утра. Потому что они там должны, по пасу... в смысле? Ты чего? Дело до 4 утра, действительно, поспал. Не, ну машине, конечно, неудобно спать. Ну ладно, у меня вариантов нет. Я в машине буду спать, нормально, всё. Окей, вроде бы камера должна была все засечь, что они там делают. Сейчас мы посмотрим, что они там делают. Целые никуда не уходят. Там вроде два человека всего лишь. Вроде бы всего лишь два человека, но. А откуда я знаю, кто эти люди вообще? Может это какие-то военные живут там. Так, они получаются сейчас их нет дома почему-то. Вот это я удачно поспал, конечно. Да не дома сейчас вообще офигенно. Сейчас придут, мне хана будет, они сейчас сразу спалят, бляха. Они 4 утра приходят, а потом еще кто-то всем. какой-то чувак приходит. Возможно, с женой, я не знаю. Прикиньте, я сейчас При... Чё за бред? В смысле копы едут? Охренели что ли? Ёханый бабай, что делать-то? В смысле копы? У них камеры стоят, падлы! Ч, мне хана. Блях, у них камеры везде. А, не в доме, ну ладно, в доме можно. На улицу, главное, не идите, пожалуйста. Это будет фиаско. Бляха, они меня сейчас спали. А как это так-то? Откуда у них тут камеры? Бляха, мне писали в комментариях, что тут камеры будут, а я забыл. А я вот сейчас. Все, мне хана, он сейчас сюда идет. Freeze! Да. Все-таки он вышел. Ну бляха, ну ты черт! Ну и что нибудь теперь делать с этими дебилами, а? Папу. Ага, Винни, здорово. Ты же знаешь, как удалять эти данные с мовила, да? Тогда вперед. Нет, не знаю. Ты мне не рассказывал. Что? Украдить планшет? Какой планшет нахрен, вы чё? А меня спалят. Я сейчас дверь открою, я сейчас копы приеду. Отвечаю, смотрите. Он должен в 4 утра вроде приехать. Он сейчас 9-10 минут будет. Быстрее, сейчас 10 секунд у тебя есть. Все, мне хана. Все, надо бежать. Он сейчас должен прийти сюда. Вот по один, блин. Да какого хрена? С 9 до 4 утра. Ну я вовремя поспал. Ну, ну круто просто. И чё? Есть какие-то входы сзади? Нету, только один. Тут везде кусты только. Ну, сразу теперь, и что теперь делать? Мусорка. Ну это. Я... А, нет, не мусорка, это щит какой-то. А, можно свет вырубить, типа. А, ну, кстати, вариант, как вариант на самом деле. Э -э, заработает. Так, не 203 230 секунд, чтобы ограбить его. А я не успею, я выйду и меня спалят, как всегда. Я могу на тачке, О, мужик, здорово. Я могу на тачке уехать, на самом деле. Нет, дверь не за... Насрать, в принципе. Ну, серьезно, 230 секунд, конечно, это как вызов звучит. Да, Нам в туалете будет сидеть, срать, мне, в принципе, не срать. Во, в рифму. А, ну да. На всякий... Да я тебя слышал, да, я и удалил, я молодец. Конечно. Пошел в жопу. Меня никто не слышал, еб нахрен. Так да кто? Стеклорез, давай. Все, открывай мне окно. Я захожу. Я захожу, я захожу только через окно. Стану да ты че? А как? Стой, я забыл. А вот. Он домой хотя бы не пойдет, надеюсь? Ой, да сюда. Вс ⁇ красавчик открыл за 10 секунд. Вообще наловчился уже. Не, он в туалете сидит пока что. А, электрогитару мы заберем. Вс ⁇ насрать на все. Не, главное забрать. Вс ⁇ мне хана. Он в спальню идет, падла. Вс ⁇ я спрыгиваю. Мой чуть не спалился, ну ладно. Чуть не спалился, но я успел убежать хотя бы. Куда ты идешь? Ты давай не дури так, это а то меня сейчас испугаешь еще. Он спальня. Куда ты... Ладно. Ну спальня на втором этаже, а не на этом. Иди в жопу. Бляха, очень палевная. Очень палевная ситуация сейчас. Он не может спалить? Ага инвентарь Ну я пошел только мужик телевизор забираем и уходим а он спит хорошо пускай спит после ночной смены смены пришел наверное спать хочет пускай спит насрать вообще на него я ухожу электричество еще нету так-то сиди без электричества спи они а, этих тут бляха электричество включать где где телевизор Че угораешь? Куда ты телевизор бросил? В смысле? А, вот он. Нифига себе. Сейчас телевизор еще просрём не надо. Я и так ничего почти не украл. Я вообще сейчас, получается, в ноль выйду. Хотя планшет, наверное, будет немало стоить. Ну ладно, сейчас посмотрим, Сколько он будет стоить. Не, я туда идти больше не буду. Не, я не хочу, мужик паленный слишком. Мне может в любой момент сейчас. Убить и все и еще заново. Я не буду заново это все проходить, это очень сложно. Это не так уж легко. Пускай будет так хотя бы. Сэн, нормально. Так, линия Настало пора проверить твои способности ко взлому электроники. Убедись, что у тебя есть нужные инструменты. Сейчас убежусь, да. Куплю и потом буду убеждаться. Так, а какая электротехника? Вот это? Нет электротехника у меня нет электротехники не хакинг нужен или чё а как я планшету смысле? кем чем и ничего нету КПХ хакера может быть а ну у меня 5000 надо или сколько он стоит там всем да здорово так продаем да да да они все такие говнянские теперь. зачем я их крал вообще непонятно глобус зачем я случайно все брал Подряд, не знаю зачем, но вот так вот получилось. может надо было еще что-то прихватить, а? Наверное, да, наверное, что-то надо было прихватить, а я забыл. Вот так вот. так как мне его взломать планшет? Как не взломать? А, через вот эту хрень? У меня нету хакинга. Через планшет надо взломать, короче. хакер О, 50. У меня так 50. О, мне пофортило опять. Подфартило так фартит просто. Каждую секунду. Так, давай два сразу взломаем. Так, это мне отсюда надо сюда, да? Чуть за трубы? Э -э допустим, сюда. Нет, сюда, сюда. Ай, блин. А не получится. Окей, давай сюда. О, взломал, красавчик. Все, один, один взлом, взломан, теперь второй идет. Так, мне... Мне отсюда, да? Вообще, изизи, я хакер. Отличная работа. С такими темпами мы с тобой быстро рассчитаемся. А пока отправь мне планшет через блокбей. Там мы уже рассчитались. Я уже 1100 накрапил. Как это еще не рассчитались? Что за бред? Че, угораешь что ли? А блокбей попочек на тебе. Держи. Мне он не нужен. А ты же знаешь, что детали машин покупают на ВЛФБ, так? Конечно. Но если ты хочешь что-то продать, у них надо разобраться, разбираться. Ну да. Надо разобраться и разбираться все одновременно. Там надо вроде бы что-то... О, вот эту хрень надо купить. Она 8 косарей стоит, немало, конечно. Вот это? 0. Бляха. Надо было все таки грабить получше. Давайте грабанём кого-то. Того я не буду грабить, там сложный чел. Можем граби грабануть, например. Не, на Ричи, на Ричи можно было кого-то ограбить. Добил, короче, уровень. А то у меня, получается, вариантов не было. Награбил немножко денег. Набил так, у меня получается... А, ну все хорошо. А, учиться проще всего на практике. практике. Я знаю эту машину, которую know, ты можешь мне привезти. На техослуживание, yeah. разумеется. Ну да, а где? В 104 А, мы там грабили уже 100 раз. Так это, конечно, это легко будет. Конечно. На тех Так, 104 я ну-ка, сейчас, подожди. А, их нету, в смысле. Значит, не так уж легко будет. Э -э -э, в смысле. Как так-то. А, ну я могу, кстати, и на Black Bay колеса продавать, чё, что же хочу. но это, конечно, если подойдет марка машины, конечно, марка колеса. Если не подойдет, то будет печально. Так, ломбард, давай сначала про продадим награбленное добро, а так а потом уже будем э -э машину угонять. Да, давай, все, мне настрать, там все равно ничего не подходит. В принципе, тут не важно. Так, окей, давай. Там вообще, да, мне. Там, кстати, я заметил, что когда у меня вот эта красная фигня, вот этот красный бейджик, то тут копы ходят. Серьезно, копы ходят, проверяют вечно тут. Чем больше, наверное, она краснее, чем, тем больше копов, наверное, и тем больше проблем. Серьезно, это, это очень хреново на самом деле. Меня эти, эти копы чуть не, не испарили, серьезно. Так, давай, я знаю, сюда, давай вот это вот сделаем. Ну, надеюсь, это не понадобится, мусорка. Все-таки какая у нас серия сегодня, пятая или четвертая? Зачем мне так много... Сколько я буду в мусорках прятаться? Сколько можно? Это детский сад. Это нубы только прячутся в мусорках. Сколько можно уже. Хотя, наверное, я так раз ему и, и нуб, наверное, себя прячу с ними. А вот, кстати, вон, синяя вот эта хрень ходит. Это, это коп. Угу, блин, падла. Так, колонка, нет, себе заберете. По-моему, тут подсвечники... А, нет, это... он неплохо стоит, на самом деле, за баксов. 60 баксов это неплохо. Так, он сидит. Ну, у меня, в принципе, тут все есть. Все улучшения, потому что я знаю, кто. Кто услышал. Ты что там сидишь, мужик? Не, иди нахрен. Я знаю, что тут много чего. Денег. Нет, тут нет ничего, я знаю. Кубок, да, неплохо. Здесь вроде бы ничего нету. Вроде бы. не денег, ни хрена, да? Бесполезные комнаты. Ни ребенка, ни денег, ничего нету. Я не понимаю, зачем так делать. Кто куда ходит? Э, мужик, уйди отсюда. У меня надо машину твою ограбить. Пойди спать уже, ну сколько можно? Сиди тут, не спит. Все, у меня хана. Что-то ему то пригодится. никуда мне идти а мусорок нету Я побегу так. пошли вы в жопу скинги я здесь посижу вы все равно тут будете дома обслуживать а я пока прогуляюсь красиво ночь звезды летняя ночь вообще красиво все машину могут спалить, да? Не, машина там в другом месте стоит. Уезжайте, пацаны. Меня нету. И вы меня не дождетесь. Я буду гулять. О, уезжайте, красавчики. Главное, чтобы сюда не заезжали на эту улицу. А так можете ехать куда хотите. Не, он по сути туда уедет, а это туда. Да? Ты куда повернул, дебил? уй ой, ой Сейчас не спалят в конце. В самом конце у нее спалят сейчас. Уже не прикольно будет на самом деле. Так да ты чё сюда туда сюда едешь? Ты определись, куда ты едешь, туда или сюда? Куда мне перепрятаться? Не, они уехали, они молодцы, все. Я пошел крабить, да? Вы разряжайте, пацаны. Ну, спасибо. Я пошел. Даже прятаться никуда в мусорку не надо. Вот это мастерство я понимаю. Просто взял по... на, на звезды, посмотрел, они все уехали, нахрен. Вот это я понимаю красиво, красиво. Ушел копов. А ну конечно, ну, зачем дверь за собой закрывал? Ну. Не, ну конечно я культурный, но.. Ну бляха, ну я культурность таки меня погубит, наверное. Ну в плане воровства тут нету культурности. Тут есть только быдлость Было... и все. Ну, в принципе, да. Так, пацаны где? Вы меня опять не полите, пожалуйста. Вы спите, да? Ну вот молодцы, спите дальше. Спокойного сна. Вам. А нет, не спит, не спит, падла Или подлюха, подлюха не спит. Окей, ну я буду вашу машину гравить, в принципе не плевать. Мойте хоть там на улице на улице хоть сидеть. А ты ничего не слышишь? В смысле? проблемы у меня нету взлома в смысле 8 косарей вы че, че укарайте что ли мне мы это сейчас грабануть еще кого-то э, -э, э ну это серию э -э -э. тогда э -э -э, в смысле опять что ли так это же нереально пацаны вы че 8 косарей она стоит бляха я думал это все шутки шутки ага. 8 косарей стоит это хрень да мне это не обойдется, даже машину хоть всю разберу на запчасти, на говнясти. Зачем она надо вообще? Охренеть. Кого мне надо грабить? Пинхаус что ли опять какой-то? Ацапняк? Ну 8 косарей вон стоит. Ну охренеть можно. Ну приемник хотя бы дорогой попался. Ну а как -а -а -а -а -а -а так-то? Серьезно, у меня 4000 только. У меня половину надо грабить где-то. Ну вот сейчас будем идти и грабить кого-то, серьезно. Я вот серьезно, мы не будем машину никакую угонять, мы ничего этого делать не будем. Мы будем просто тупо грабить кого-то, не знаю, каких-то пацанов. Возможно, на новой улице, возможно, наверное, нет. Но улица палевна, наверное, будет. Ну давайте попробуем. Хотя бы попробовать, надо пробовать всегда. Даже если не получается, будем записывать ошибки свои. И это нам, наоборот, на пользу только будет в будущем. Вот, парковка есть даже, вообще офигенно. Даже не надо никуда парковать какое-то говно. Все сразу взял, припарковался вот так вот. Красиво, чтобы уезжать. Багажник открою на всякий случай. Вот так вот. И мусорка есть. О, все тут есть. Все что нам надо. И даже вот эта вот хрень есть. Которая меня сейчас, наверное, и спалит. А электрощит электро тоже можно открыть, да? Собака. Ну ладно. А, там еще есть. Ах ты, хты! это что за музей такой, я не понял. Бляха. А тут есть хотя бы, нет? Нету? На дереве мой прицепили, я его знает О, залезть. Я могу перелезть, нафиг нет ли ваши входа Я сейчас сюда залезу. Да? Нет? Почему? Две походу камеры Там, где не надо, они стоят тебе не нравится опять? Я припарковался, вон, парковка написана. П, ты что, слепой что ли? А, блин, мужик, ну что ты делаешь? Подозрительное место. Я на парковке припарковал, иди в жопу как... со своим подозрительным местом. Все хорошо у меня. Не, вход только главный и, походу самый сложный, потому что, ну серьезно. Вот как уместиться вот вот здесь? Серьезно, вот скажи, мужик, подскажешь, как тут уместиться? Я не в курсе спалит меня бляха <смех> не спалила прикол нажмите опа окей окей у нас есть вот эти вот зоны маленькие куда можно в принципе протиснуться так а тут нет да конечно нет я знаю что есть смысле нету на дереве прицепили вы умеете это делать я вас знаю мы вот сейчас приду и спалюсь. Сто процентов. Раз, два, три. Третья должна быть, всегда. Третья должна быть, в любом случае. Даже когда... Даже когда нету, должна быть... Всегда троица должна быть, в смысле? Нету? Ну я не знаю. Если не спалит, я не виноват, в принципе, на самом деле. Я так и скажу, купом, я не виноват. Они тут третью камеру не мы поставили, а я тут буду палиться. Ну не, ну ничего мне теперь делать. Блях, можно где поспать? А возможно не сохранится, если я посплю. Все эти мои улучшения. Да пускай слышит. Сейчас посрется. Мне надо хотя бы до 8 утра поспать. Да. 8, спать. все выход. За что? За что меня опять заметник? Кто? Я камеры выключил, я избежал их. С какой каким жильцом Куда поехали, вообще, дебил? В смысле? Вот-вот-вот 201 дом, а ты куда поехал, дебил? В смысле, там, там домов нету, ты че? ты дурень, что ли? Куда он пошел? В 204 -м? Ну да, это, наверное, перепутали меня. С каким-то ну, тут же тоже есть. Грабители, может меня перепутали случайно. Все, красиво, уехали, молодцы. Молодцы, красавчики, даже не, не заходили туда. А правильно зачем? Если я не грабил ничего, зачем мне палить, серьезно? Я же ничего никому еще плохого не сделал. О, открыли окна, красавчики. А че вы так поздно открываете их? Просыпайтесь. Так поздно вообще. Странно. Так делать нельзя ни в коем случае. Они, короче, открывают в определенное время. Вообще, на, на часик на два, так чисто днем, и все. И закрывает их очень быстро. Надо очень быстренько грабануть их, потому что если я не успею, наверное, закроются окна, и я застряну тут на сутки опять. Или до часу дня. Я не знаю, когда это будет. Во, машина у них тоже есть. Стул? Нахрену не надо. Себе забирайте стул. Да нафиг это поцелуй, иди в жопу. Флеш какая-то. Окей. Книги. Телек маленький. Что чё чё за фигня? У вас тут вообще-то здоровое помещение. О, ногуженькие красавчики. Давайте. что-то вообще мало тут всего спрятаться можно но это на крайний случай конечно или на любой случай потому что я всегда могу спалиться случайно а тут у вас что-то есть вообще нет пустые квартиры серьезно тумбы пустые просто какой-то что это скрипка была у них да прикол Открывайте окна, надо проветриваться. А тут запакуйтесь, бляха. Как, как можно вообще жить-то? Давай. Дай за перья свою волну нахрен. Спи на волне. Зачем мне она нужна вообще? Ты в курсе? Что она в эти нас долларов стоит всего лишь? Они не в курсе, что у них тут вообще все бедненько? Че на база. Что за бред? Ч за говно у них тут вообще? У них есть что-то нормальное? А, телефон есть. Окей, давай. э, -э, -э говно. Одно говно какое-то у них. Вообще ничего нету. Что за бомжи, я не понимаю. Вроде бы элитный район, блях. А, а, а так не, не скажешь, на самом деле. Какое-то говно одно у них только. А, вон 10 баксов есть. 50, а ну 50 это еще лучше. Во, браслет. Вот это я понимаю. Пошла в жара. Так, вы не идете сюда, надеюсь. А то я вас не знаю даже. Случайно захотите прийти сюда, а мне хана будет. А я ухожу, все. Я браслет обойдется в 10 тысяч долларов, наверное. Один браслет только. фигня. Чё говно, ну, что за ковну, ну. Бедненько, бедненько, все-таки. Как для элитного я скажу вам бедненько у вас тут вообще на самом деле. Если говорить о обычных, то в принципе нормально, но так нет. А так очень бедненько на самом деле. здорово я ухожу, все. А мне машина не нужна, я убегаю. Я просто убегаю и все. И прыгаю домой. Ну, думаю, что, в принципе, наверное, на тысяч сколько. Ну... А что, F-то? Ну, меня я никто не спалил даже. Во, смотри, у меня уровень новый. Нормально. Сейчас, сейчас пару кодок таких и будет 10 тысяч. Уровень. Так, а ну-ка. Ну, 8 тысяч это все равно много, на самом деле. Я, возможно, а... без записи это все поделаю. Наверное, возможно. Улица Корриню. не давай улицу ричи посмотрим. А, нельзя. Ну, нельзя. Еще рано. Картину. Сломайте, украдите картину Блин, ну что-то мы 101 первых, кстати, не <звы> играли. Это очень странно. Мы сразу на 201-й пошли. Это очень странно, на самом деле. А у меня теперь там уже везде меня ищут. Короче, короче я уже популярный так <звы> Вообще везде. Welcome back. Здорово, да. О! Скрипка! В смысле 2000 ты, хлам? Ты чё, охренел? Это я не куплю, это не куплю. Да ты вообще разборчивый такой пошел. В смысле, я так вообще ничего, деньги не заработаю себе. Как это убери этот хлам? Этот хлам, и между прочим, 2000 баксов стоит, если что. Хлам убери! Охренеть можно! Вот это да! Убери этот хлам отсюда, серьезно. Не, ну мужик, ты вообще не ценишь искусство, вообще ни капельки убери этот хлан, говорит охренеть вот это да все взломал но ну, это легко это легко допустим хорошо это легко а куда я хорошо а куда я тут хлам продавать за 2000 меня никто не хочет это покупать это... что куда мне это проект куда мне это скрипка нужна? Ее никто не хочет покупать 2000 стоит что за бред мы ну, для раньше времени начал серьезно никто не хочет покупать ее не, ну 2200 это все-таки немало. За скрипку 2000, вот это да. Одна скрипка, скрипка, 2000 стоит, охренеть! Не, ну это жестко. Все-таки, наверное, зас... Да, здорово. А, мне еще браслет. Вот Ч ⁇ я туда-сюда бегаю Браслет. Ну окей, браслет сейчас взломаем. Да, сейчас браслет разберем, но ну, окей. А куда же мне тогда скрипку эту продавать? Я ее никто не хочет покупать. А 2000 все-таки мне очень нужны на самом деле. Это странно очень на самом деле. Очень странно. Наверное все-таки э, э, действительно очень рано скрипку эту грабанул. Может она мне еще пригодится в будущем. Наверное все-таки да. Иначе я не понимаю, о чем прикольно. Почему никто ее не хочет покупать? Я бы купил бы на самом деле. Прикольная скрипка антиквариатная, тем более. Welcome back. Не, ну мужик, ну ты теряешь же то очень хорошую скрипку на за 2000. Действительно, если бы я ее продал, мне бы сейчас 200 баксов осталось, даже меньше. А оказывается, мне придется сейчас идти грабить кого-то опять. Да? Мне придется опять идти кого-то грабить. Возможно, сейчас грабанём, наверное, 101 первых. Чуть-чуть, чуть-чуть за -чуть грабанём, буквально. И все, и будем серию заканчивать на этом. Возможно купим, если. Ну я надеюсь, гробанем сейчас 3000 или 4, надо... 3000 сейчас грабанем будет все Зашибись, да. Зашибись, разбил. Нахрен остановку все. Так, а вроде копы не должны искать, да? Нет, это далеко машины моя стоит все-таки на самом деле. А, зачем я это делаю? А их, кстати, гаражи они. Они сейчас уйдут скоро гараже все, крыльцо на крыльце что-то сидят там. Яйцо свою чешуто. А -а -а. вот так вот шутка такая. А -а, куда они пошли? А действительно на крыльцо. Вот это да. Ну окей, на крыльце так на крыльце. Мужик, ты что там вытворяешь? Ты что вытворяешь? Я не понял. Что-то там отжался, да? Упал отжался, да? Или что ты там делаешь? На крыльце. Та он домой уже пошел Какое крыльцо? Ты че угораешь? Блин, надо было немножко попозже, наверное, пойти к ним. В гости. Блях, они же тут вечно ходят, ходят. Хотя если наверное, я на второй этаж пойду, наверное, они все-таки не будут меня видеть. все я даже не открывал ее. Пацаны, я вам свет вырубил. А, в смысле? Нет. Не-не-не я ничего не вырубал еще но сейчас это сделаю все у вас света не будет пока какие они тупые на самом деле пришел чел отрубил им электро и все они там ходят как будто бы все нормально а я уже все сделал а я молодец а вот бляха не дома окей не дома так не дома Тратуйте, проходите. Нет, не закрывай. Молодец. Молодец, не закрывай. А это дома? А этот на крыльце? Ну, пускай будет. Пускай будет на крыльце и никуда больше не идет, Пока что. Он 9 часов должен уйти вроде бы. Вот когда 9 часов настанет, можешь уходить, а я буду вас грабить. Буду вас грабить. А пока можешь уходить, действительно. что ты вытворяешь вообще. Так, я вроде тут все грабил, да? Электрогитара. Вроде там они очень дорогие почему-то стали сейчас. Все, они дома, все хорошо. Теперь я могу грабить их по полной. Да? Ты куда пошел, мужик? Ты домой не, не должен быть. Ты идешь на... Бляха, я спалил, дебил. Так, окей, давай прячемся. А куда прятаться-то? Все, я спрятался, пацаны. Все, я за яз за чей-то курткой спрятался. Не, уезжать. Я не знаю, почему вы меня увидели, каким образом мне интересно. А мне, кстати, переполнено все. Я мог бы сейчас убежать, на самом деле. А мне придется убежать все равно, в любом случае. Так, то вы давайте уезжать, меня нету. Ну, сейчас начнется вот этот дебилизм. Они сейчас, пока я вот это вот все делать, они сейчас придут домой и все, я уже не успею ничего сделать. Мне надо что-то унести еще большое. Мужики, уходите, пожалуйста. Не здесь прямо, Бляха, им очень страшно. Да уходите, ну что, сколько можно, ну уже, ну вы уже задолбали, серьезно, всех, подписчиков и зрителей и всех задолбали, что вы тут тратите время наше. Ой, бляха, ну серьезно что ли? Все, уезжайте нахрен. А что там? Камеры перед домом. Да я в курсе, что она не здесь. Так, у вас что-то есть огромный телек, хорошо берем. не вообще насрать что-то брать, я беру все. Все. Какой? Какой звезда? А у меня звезда до сих пор? Что за бред? За бред. А почему у меня звезда до сих пор? Да какая звезда? вы че угораете что ли на домой? Звезды уже по мини нет уже. Они уехали 20 лет назад. Вы ч? Да что за прикол такие? Звезда до сих пор, я офигеваю. От вас. Нет! Нет, он там останется. Ну бляха, он там останется. но ну, я забыл, что нельзя так делать. Серьезно? Вообще ничего не взял. Ты угораешь надо мной, наблокили хотя бы прихватить. Ну мы микрокамеру поставили, это наша задача была на эту серию, так-то мы все сделали, мы молодцы. Именно мы молодцы, именно мы. Так, э -э, запчасти, электроника, кухня. Да ладно, серьезно, я гитару. А, это другая гитара. Ладно, хрен сим. Ну я не знал, что там гитара Вэшмент какой-то. Я думал, там плевать на какая гитара. Ну ладно, в принципе, если все-таки не, не будет... А, ну там сто процентов не будет денег, Там что всего гитары у меня есть. Билл две и гитары Бэр. всего лишь. Их скрипка какая-то нахрен. Бесполезная. 6000. Но Ну все-таки мне 1800 придется зарабатывать вне серии. Да, вот так вот, не серии, не, не сейчас. Ну ладно, давай. Домой уже все. Будем уже там... Завершать. Надеюсь вам видео понравилось. Если хотите продолжения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, купайте спонсорную подписку, чтобы получать бонусы и больше возможностей. Все ссылки есть в описании под видео, заходите, смотрите и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.